Мама, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Я тебя очень сильно люблю. И по традиции я хочу спеть тебе песню. Я купил краски и раскрасил зарю За любовь и ласку Я тебя благодарю В сердце телеграмма С днем рождения, мама С днем рождения я тебя люблю В сердце телеграмма Будь счастливой самой День рождения я тебе спою, пусть улетит твоя печаль, грусть, в свое сердце не впускай, И много лет будет дом наш с тобой согрет. той заботой я укутан твоей Остаюсь ребенком, хоть и стал я взрослее. В сердце телеграмма с днем рождения, мама Мама, никогда ты не болей В сердце телеграмма будет. Счастливой самой, мама, никогда ты не старей. Пусть улетит твоя печаль, грусть, свое сердце не впускай И много лет будет дом. Тобою Пусть улетит твоя печаль, грусть, свое сердце не впускай. И много лет будет дом наш с тобою согрет. Улетит твоя печаль, грусть, свое сердце не впускай, и много лет, будет дом наш тобой согрет, Пусть улетит твоя печаль, грудь. Твое сердце не впускай И много лет Будет дом наш с тобою согрет И много лет Будет дом наш с тобою согрет Свою согрет.